Начинаем наш второй доклад. С ним выступит Настя. Она называет себя расхитительницей багниц, потому что давно занимается тестированием и очень любит свою работу. И она расскажет нам о том, зачем и как тестировать наши сайты и веб-приложения на доступность. Встречайте, Настя. всем! Uh, да, как меня уже Таня представила, меня зовут Настя, uh, я тестировщица, а Метаб у нас сегодня на тему доступности веба. Поэтому я решила рассказать про самую логичную вещь, про которую мы что хочется рассказать, это тестирование доступности. Uh, наверняка вы слышали про то, что тестирование — это комплекс мер, который предназначен для того, чтобы качественный продукт был, будь то веб-приложение, мобильное приложение и так далее. Вот. Ну, я буду больше, наверное, обращаться к вебу, потому что это моя специализация. Вот. И тестирование доступности — это один из подвидов тестирования. Более того, это один из подвидов подвидов тестирования. Возможно, вы слышали про тестирование юзабилити, тестирование удобства использования. Так вот, тестирование доступности — это как раз-таки один из видов тестирования и проводит его для того, чтобы убедиться, что приложение либо сайт, либо какой-то другой программный продукт пригоден к использованию людьми с особыми потребностями, в которые могут входить как нарушения разного вида, нарушения зрения, нарушения слуха, нарушение моторики, так да, и какие-то временные нарушения, ну, например, человек со слабым зрением очки. Как я уже упомянула, тестирование доступности – это один из подвидов тестирования юзабилити или тестирования удобства использования. В принципе, как его можно проводить? Во-первых, мы помним про то, что существуют специальные утилиты. Люди с особыми потребностями используют различные технологические продукты, которые и так, в принципе, помогают им в обращении с ПО. Это могут быть ПО для распознавания речи. Самый такой распространенный пример — это «Привет, Сирий» или «Послушай, Лиса». То есть голосовые анализаторы, которые распознают Команды, которые подаются на вход в виде звука в человеческой речи и преобразуют их в текст. Также это ПО для чтения с экрана, или так называемые скрин-ридеры. Они пригодны как для людей с нарушениями или со слабым зрением, так и для людей с когнитивными нарушениями. Например, я слышала пример про то, как девушка с дислексией использовала скрин-ридер для того, чтобы воспринимать текст не только визуально, но и на слух, потому что восприятие на слух ей было комфортнее. Это может быть повод для увеличения масштаба. Наверняка все вы видели экранную лупу, которая была очень распространена в Windows, в Windows XP, И вот таких вот версиях, можно было часто на нее в настройках попасть. Или экранная клавиатура, которая нужна, например, для людей с нарушениями моторики, которые по каким-то причинам не могут прямо сейчас использовать клавиатуру. На самом деле таких утилит очень-очень много. И тогда возникает вопрос, а зачем нам тестировать доступность, если есть эти утилиты? ее нужно тестировать в любом случае отдельно. Во-первых, потому что мы должны учитывать людей с особыми потребностями, как часть нашей аудитории. Во-первых, около 20% населения это как раз таки люди с особыми потребностями. У одного из десяти человек в среднем инвалидность, а у одного из двух людей, то есть у половины, представьте себе масштаб, людей старше 65 лет есть нарушение здоровья. То есть тестируя доступность, мы думаем об огромной части нашей аудитории, которая тоже есть свои потребности, и так как мы живем в 21 веке, то наша задача сделать веб максимально доступным для всех, максимально открытым и стирающим границы. И во-вторых, это чуть менее эмпатичная, но тем не менее важная причина соблюдения законодательных норм. На самом деле... Существует очень-очень много законодательств, которые обязывают эти продукты быть доступными для людей с особыми потребностями. Так, на экране вы можете привить, видеть примеры постановлений для США, для Англии, для Австралии и Ирландии. А в России конкретно это федеральный закон от 24 ноября 1995 года, статья 14, к информации доступ должен быть обеспечен беспрепятственно для всех людей с особыми потребностями. То есть тестирование доступности обязательно для соблюдения закона. Не приводя конкретные примеры, могу сказать, что известны случаи, когда крупные компании получали достаточно большой штраф, выискиваемый в судебном порядке, как раз таки за то, что в их продуктах не была должным образом обеспечена доступность. Какие виды нарушений нужно учитывать, когда мы тестируем доступность? Существует достаточно много разных нарушений, ну из тех, что можно сразу так вспомнить, это нарушение зрения, например, либо полная слепота, либо слабое зрение, либо цветовая слепота. Это физические нарушения, например, нарушение моторики или нарушение движений любого другого характера. Это когнитивные нарушения, то есть трудности с восприятием информации, нарушение слуха трудности с восприятием аудиоинформации, либо слабый слух, либо э, полное отсутствие слуха. Это могут быть нарушения чтения, то есть какие-то трудности при именно зрительном восприятии информации. Э, здесь можно подумать, что нужно учитывать такие виды нарушений только для людей с особыми потребностями, людей с инвалидностью. Но нужно помнить, что все мы можем оказаться в ситуации, когда э, как раз-таки тестирование доступности может... Ну, когда мы сами почувствуем себя на месте человека с особыми потребностями. Ну, к примеру, человек может сломать запястье, и таким образом у него появляется временное нарушение двигательной функции руки. Человек может забыть очки дома, если у него слабое зрение, либо может смотреть на экран в ярком солнечном свете. Опять же, это факторы, которые влияют на наше восприятие. Человек может быть обучен громким звуком, или это может быть мама, которая держит ребенка на руках. Это также особые потребности, которые нужно учитывать. Как мы можем тестировать доступность тогда? Первый способ, как проводится большинство тестирования, <смех> вручную, либо автоматически. Я не буду углубляться в тему автоматического тестирования доступности, потому что про это следующий доклад, потому что это достаточно сложно улучшить 15 минут со всем остальным материалом. Давайте поговорим чуть-чуть подробнее про то, как можно тестировать доступность в личную. Способов тестировать доступность в зависимости от нарушений существует достаточно много. Но нужно помнить, что такой вид тестирования может быть несколько непрост для тестировщиков без инвалидности, потому что они не всегда могут поставить себя на место людей с инвалидностью. Если есть такая возможность, желательно привлекать к тестированию доступности людей с особыми потребностями, которые могут здраво оценить, насколько удобен либо дела, удобен юзабелен или не юзабелен продукт. Ну, там, допустим, веб-сайт. Если же нет возможности привлечь к тестированию тестировщиков с особыми потребностями, что мы будем делать? На экране вы можете видеть ссылку, QR-код, по которой, ну, я так думаю, презентация будет выложена, так что, в любом случае, она еще будет в доступе. Здесь представлен небольшой переведенный чек-лист того, на что можно обращать внимание и что можно проверять, когда мы проверяем, проводим юзубилити тестирования как раз-таки на доступность. Давайте рассмотрим несколько примеров, ну, таких достаточно ярких, того, как тестировщики, без инвалидности могут протестировать приложение на доступность. А, например, посмотреть, есть ли у приложения клавиатурные элементы для всех взаимодействия с мышкой, а, включая в том числе взаимодействие с какими-то окнами, вкладками, попалами, модальными окнами и так далее, всеми элементами. А, есть ли какие-то инструкции по взаимодействию с приложением, есть ли какой-то туториал, есть ли пользовательская документация, которую достаточно легко найти, по которой можно понять, как с приложением стоит взаимодействовать. Есть ли у приложения горячие клавиши для взаимодействия с разными меню, чтобы открывать их, ну это, наверное, один из подвидов клавиатурного эквивалента взаимодействия. Можно ли, ну, ли как-то изменить шрифты? Например, поставить другой тип шрифта, можно ли масштабировать его не только для чтения на экране, но и для печати. Кроме того, нужно убедиться, что какие-то цветовые изменения никогда не используются как единственное средство передачи информации или индикации действий пользователя. Обязательно меняется иконка, или какой-то звуковой сигнал отдается, или какой-то текст подписывается. То есть изменение, например, цвета поля с красного на зеленый без каких-то дополнительных сигналов – это, можно сказать, такое грубое нарушение usability в данном случае. Также можно посмотреть, как меняется взаимодействие пользователя с приложением, если колонки отключены. То есть просто вообще убрать какой-то аудио, и смотреть, как это происходит. Если мы тестируем, так скажем, звуковую составляющую. А если тестируем визуальную составляющую, то как меняется взаимодействие пользователя с приложением при изменении контрастности экрана, яркости экрана, каких-то других дефолтных настроек отображения. Давайте теперь поговорим про мифы о тестировании доступности. Ну, почему, собственно, если тестировать доступность, казалось бы, так несложно? Это один из таких очевидных видов юзабилити тестирования. Не все проводят тестирование на доступность. Некоторые думают, что создание доступного веб-сайта либо приложения – это дорого. Это неправда. Думать, Как вообще советовать начинать тестирование? Как можно раньше? То же самое работает и с доступностью. Думать об обеспечении доступности можно начиная буквально со стадии архитектуры, дизайна приложения. Вот. И примерно в то же время можно начинать тестировать, ну, например, макеты а, уже как-то просматривать. Во-первых, это сэкономит время, а, потому что там какие-то недостатки будут найдены еще на ранних этапах, когда, допустим, сайт даже не разработан. И это экономит деньги, естественно, потому что чем раньше тестирование, тем оно дешевле. Другой миф — это приведение сайта к доступному виду, если до этого сайт не был доступен. Это дорого, это требует много времени, это плохо. Нет, не совсем. Тут нас никто не заставляет торопиться и совсем не обязательно вносить все изменения одновременно. Какие-то подвижки лучше, чем отсутствие у них То есть для начала можно проверить сайт на контрастность, то есть достаточно контрастные все элементы, затем проверить, не является ли цвет единственным отображением, затем еще какие-то моменты проверить. То есть надо начинать с работы над базовыми вещами, необходимыми для людей с особыми потребностями, и продолжать как бы, итеративно делать сайт более и более доступным. Это лучше, чем ничего, это лучше, чем просто сидеть и бояться. Некоторые думают, что доступность, тестирование доступности – это однообразно и скучно. Ну, опуская предупреждение о том, что тестирование это, в принципе, однообразно и скучно, как многие думают, хотя это на самом деле не так. Тестировать доступность — это не значит тестировать лишь одну высококонтрастную текстовую страницу и ничего более. То есть это некий челлендж. В ваших силах и ваших интересах сделать сайт либо приложение привлекательным так, чтобы при этом он соответствовал гейдлайнам доступности для всех пользователей. Можно обратиться к W3C-стандарту. В котором как раз таки эти гайдлайны указаны. Вот. Но по сути это как бы некоторая задачка, которую нам предстоит решить. И все зависит от того, как на нее посмотреть. Кроме того, э -э, в гайдлайнах по доступности не рекомендуется делать страницы чисто текстами, так что подтверждение о том, что доступность это обязательно текстовая страница, это в корне неправильно. Ну и еще один миф э -э, последний из тех, что мы рассмотрим, но далеко не последний из всех существующих. Это то, что доступность — это только для людей с особыми потребностями, для людей с инвалидностью. Mm -mm. а, следование нормам доступности улучшает общий опыт взаимодействия пользователя с нашим веб-сайтом, с нашим приложением. А, это помогает и пользователям без особых потребностей. А, и также нужно помнить, что каждый из нас, как я уже упоминала, может оказаться в ситуации, когда... У нас есть какая-то временная особая потребность из-за травмы, из-за каких-то особых обстоятельств внешних. В конце концов, все мы однажды состаримся, и хочется, чтобы к этому моменту веб оставался доступным, чтобы не было преград. Собственно, что можно почитать и посмотреть на эту тему, вы видите на экране. В заключение хотелось бы сказать, что так как мы живем в 21 веке, то наша задача — это обеспечивать полный беспрепятственный доступ к информации, к коммуникации, ко всем прекрасным вещам, которые обеспечивает нам веб. И в наших силах, благодаря тестированию, благодаря разработке, благодаря каким-то несложным для нас, но таким важным усилиям сделать это, вы можете также видеть список инструментов автоматизированной тестированной доступности. Далеко не все, это только примеры. Ну и, как я уже сказала, я не буду останавливаться на них подробнее можно в принципе их найти. Большое спасибо вам за внимание. Было очень приятно рассказать вам такой небольшой рассказ. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, не больше двух на человека. Да, спасибо. Спасибо. В самом начале 20% людей, 20% людей с особенным происхождением. Откуда эта информация? <смех> Прямо сейчас я не смогу дать ссылку, но если чуть-чуть отмотать, по ссылке почитать, самый первый, есть оригинал статьи, на которую я опиралась при подготовке этого доклада. Данные взяты оттуда, и там же можно увидеть источники, я да, Презентацию мы опубликуем в анонсе, на видео, а после этого этапа, так что там да, можно будет все эти ссылки посмотреть. А, еще вопросы? Спасибо за доклад. Я пару раз натыкался, когда эту тему исследовал, на инструменты, которые пытаются имитировать на уровне каких-то фильтров и чего-то еще в браузере нарушение цветопередачи, плохое зрение и прочие-прочие эффекты. Пользовался ли такими инструментами? И что думаешь, заменяют ли они? Ну понятно, что они заменяют, человеку с реальной проблемы, но помогают ли они находить ошибки, связанные с этим? Спасибо большое за вопрос. Да, я согласна, что они не заменяют, конечно, тестирование именно человеком с особыми потребностями, который более точно это определит. Я пользовалась только расширениями, которые проверяют на контрастность, потому что тестирование доступности открыло для себя к своей неловкости. Не так давно я начала бы нам я думаю, что они, конечно, полезны, но надо помнить, что это инструмент и что важно помнить именно про общую цель этого тестирования доступности, это ну, то есть держать в голове все аспекты. Если не зацикливаться на этих инструментах, то почему нет, я думаю, что вполне. Хорошо, что они есть. Спасибо. Ага, еще? Также спасибо за доклад, хотел вот, э, узнать, вот был слайд по поводу автоматизированных инструментов. Э, хотел узнать, а какую, какой процент они могут покрыть и какие они проблемы могут так сказать, выявить в автоматическом режиме, а какие приходится все-таки решать вручную либо вот какими-то другими инструментами. Честно говоря, по поводу процента покрытия я так глубоко не копала. спасибо. Вопрос действительно интересный и это такая тема, которую можно будет поиследовать в будущем. Я думаю, что они могут решить какие-то а, совсем очевидные проблемы, ну, то есть, например, контрастность а, или поиск каких-то а, элементов, которые достаточно мелкие, не всегда могут быть видны. Вот, а, но они не измерят общий юзер-экспириенс, так называемый. А, как можно этот экспириенс измерить, проводить какие-то юзоблицы интервью, ну, какие-то более глобальные исследования. То есть такие люзы они могут как, как бы выявить некоторые детали, но не очень Пожалуй, так. Да, их можно обмануть. Это да. Спасибо за доклад. Хотел уточнить, знаете ли вы какие-то подходы, практики к обеспечению доступности таких элементов, допустим, как канвас или дракондроп, рисовальки и всякие. Виды? Спасибо большое за вопрос. Нет, к сожалению, <laughs> не знаю. Но опять же, это возможность изучать в будущем. Да. А, осталось время на один вопрос, я уже вижу руку. Это тоже не вопрос, а небольшой, уточнение. Это был вопрос про то, что могут определить автоматические тесты и что не могут. Они могут определить, когда есть достаточно программной информации. К примеру, если, допустим, у вас будет кнопка, реализованная с помощью тегобатта, и не будет там никакой надписи текста пояснения, для чего эта кнопка, то автоматический тест скажет, что ну, нужно добавить текст. Но если это будет просто div без всяких ролей, без э, надписей, то автоматический тест даже не сможет понять, что это кнопка, и поэтому даже не сможет понять, что его, к примеру, нужно написать, или что нужно туда добавить ролик. И, как бы, будет абсолютно бесполезно для такого. Спасибо большое за дополнение. Да, действительно, это актуально для элементов, которые определены своими тегами. Спасибо. Спасибо, Настя. Да, спасибо, Спасибо за вопрос. Если контактам на экране.